почему я считаю это очень важным поговорить об этом процессе ну причина в принципе 99% процентов болезней человеческих это нарушение кислотно-щелочного баланса и прикол в том что нам об этом никто ни врачи которые должны были об этом рассказать ни родители нам этого не рассказывают и Поэтому большая часть людей об этом и не знает, и я об этом не знал. Восемь лет назад впервые мне об этом рассказали. Я начал восстанавливать кислотно-человечной баланс, и я увидел, что 99% моих болезней каким-то образом ушли, пропали, растворились, их нет. И когда ты на себе это испробовал, ты начинаешь это, естественно, потому что то, что хорошее мы находим, мы стараемся этим делиться. Я с тех пор этим делюсь, ну, насколько там умело или неумело, это говорит о том, сколько людей меня слушают. Но так как уже определенное количество людей все-таки слушают, то я вам сегодня поведаю одну из самых важных вещей, самых важных видео, которые, наверное, я записывал. Это что такое кислотно-щелочной баланс. Кислотно-щелочной баланс восстанавливается не только при помощи дыхания и воды, еще еда есть, еще стрессы есть, еще много чего. Но основные ⁇ это как раз-таки дыхание и как раз-таки вода. Основные. Потому что дышим мы каждый день, воду пьем каждый день. Наладить этот процесс ⁇ это наша задача. Передать эти знания детям ⁇ это наша обязанность. И хотите верьте, хотите нет, никто нам эти знания не даст. Нашим детям тем более. Как мне не дали мои родители. Как так? Я вспоминаю всегда, у моего друга была дочь, просто такой вундеркинд, ребенок. Однажды мы сидели во дворе, и мама передала нам мороженое. Говорит, иди передай мороженое. Она прибегает, говорит, мама, ну вернее не прибегает, она шла медленно, пока шла, это мороженое съела. И говорит нам, папа, мама передала вам, зиди Саше, мороженое. А он говорит, ну давай, где оно? Она говорит, а я его съела. И папа такой на меня посмотрел, говорит, как так? Она говорит, а вот так. И пошла играть. И это мы вспоминаем это при каждом удобном случае. Ну, я не знаю, там, пенсионный фонд, пенсионный возраст подняли. Говорит, мы вам поднимем пенсионный возраст, вам будет лучше. Как так? А вот так. И очень много в жизни ситуаций происходит, которые объяснить можно только вот таким вот способом. Сейчас по статистике 10 тысяч человек в минуту умирает от болезней в больнице. Сейчас вот мы сидим, минуту разговариваем, 10 тысяч человек умерло. 99% болезней по причине, от чего они умерли, закислительность организма. Это я вам сейчас докажу. Ну, вот Википедию открою, покажу вам некоторые вещи, чтобы вы не думали, что я это выдумал. И хочется спросить, как так, особенно когда тот человек, один из десяти, просто один человек. Вот умирает сейчас, да? Как так? Это необъяснимо. Не Поэтому знать или не знать об этом, мы выбираем всегда сами. И ну, давайте начнем что-то познавать уже в... В школе нам об этом говорили, кто может пропустить вот этот урок на химии. Значит, Что такое кислотно щелочное равновесие? Меряется оно в единицах от 1 до 14, посредине, как вы понимаете, семерочка. От 1 до 7 это кислая среда, от 7 до 14 щелочная среда. Я, конечно, не художник, но этот шедевр заслуживает того, чтобы быть нарисованным. Итак, вот так это примерно выглядит. От 1 до 7 кислая среда, от 7 до 14... Щелочная среда. О чем знают все врачи? Ну, во всяком случае, врачи-реаниматоры, когда человека привозят в реанимацию, и врач не знает диагноза, ему, тем не менее, ставят капельницу. Мы все об этом знаем, они все об этом знают. И что в этой капельнице такое? В этой капельнице щелочной раствор, который поддерживает щелочную среду в крови. Потому что если кровь опустится до 7,1, кровь у нас 7,43, если она опустится до 7,1, то человек умрет. 7,2 будет болеть, но жить. И ее надо вывести на 7,43. Так вот, был такой ученый, немецкий ученый, Warburg, который в 1930, 1931 году получил Нобелевскую премию за то, что он доказал, что при кислотно-щелочном равновесии 7,4-7,5 не развиваются раковые клетки. В 1931 году. Итак, Варбург Отто Генрих. Вот тут его дата рождения. Родился он во Фрайбурге. Немецкий биохимик, доктор и физиолог, ученик Эмиля Фишер, ла лауреат Нобелевской премии. Переходим сразу к Нобелевской премии. Научная работа и Нобелевская премия. То, что нас как раз интересует. Варбург изучал окислительно-восстановительные процессы в живой клетки, им разработаны и усовершенствованы многие приборы, инструменты, методы исследования биологических объектов, широко используемые в химии и физиологии. Варбург изучал обмен веществ в клетках опухоли, это как раз о чем идет речь. Раковые опухоли, вопросы фотосинтеза и химии брожения. За открытие природы и функции дыхательных ферментов Варбур был удостоен Нобелевской премии в области физиологии и медицины в 1931 году. Вот речь идет именно об этом открытии. То есть о роли кислорода в крови. Пусть вас не вводят в заблуждение дыхательных ферментов, вот эта вот фраза, сейчас мы найдем ее, да, вот, Клеточное и тканевое дыхание – совокупность биохимических реакций, протекающих в клетках живых организмов, в ходе которых происходит окисление углеводов, липидов и до углекислого газа и воды. Поэтому играет роль не просто дыхание, а роль воды и также важна, ну если почитать его работу, там это очень хорошо описывается, и именно при помощи этих дыхания и воды, основные способы, там их еще больше есть, но основные это при помощи дыхания и воды, как восстановить кислотно-щелочной баланс и как его поддерживать на уровне и Ну в конце я к этому вернусь более подробно. А пока и это наша зона жизни. Его последователи доказали, что... При этом кислотно-щелочном равновесии не развиваются, не хотят развиваться грибки, вирусы, бактерии. И в принципе, если поддерживать вот это кислотно-щелочное равновесие, то вот те 99% смертей, которые сейчас, в данную минуту люди умирают, они бы не умерли. Как так? А вот так. Что мы еще знаем? Рыбки, кто держит дома рыбок, я знаю что в аквариуме если кислотность э, воду надо менять воду надо чистить если она будет снижаться если она снизится до 6 то э, рыбки начнут задыхаться при 5 они будут умирать при четырех э, начнут умирать крабы рачки все растения а при трех умрет все живое вот это у нас это Зона смерти. Наши клетки в нашем организме тоже при трех умирают. Вы спросите, почему же мы не умираем, когда мы кушаем закисленную пищу? А сегодня пища и вода все идет в сторону закисленности. Сейчас я вам покажу, что нас приводит к этому. Я покажу только три. Самое главное, три компонента. Это сахар. Он имеет кислотность меньше трех. Мука белая рафинированная. То, что сегодня уже люди понимают, к чему это ведет, она имеет кислотность ниже трех. Углекислый газ, он углекислый, он имеет кислотность ниже трех. Это то, что нас закисливает. Самое большее, что нас закисливает, сахар с водой, с углекислым газом, то, что мы даем детям. Это то, что у детей начинает уже зарождать. Те болезни, которыми они потом будут болеть, когда вырастут. Ну и сейчас болеет. И сейчас организм детский, пока он детский, он быстро восстанавливается. Чем дальше, тем эта восстановительная система будет меньше восстанавливаться. И потом к годам 30-40 человек уже имеет букет болезней. Благодаря вот этим вот вещам. Вы спросите, а почему раньше такого не было? Потому что раньше не было таких продуктов. То есть сахар не был таким. Во-первых, и сахара много не было, и не ели много сахара. Второе: углекислый газ не добавляли в воду, мука не обрабатывалась, не, не было такой, какая как она сейчас. Белый хлеб ели очень мало людей. Поэтому эта пища была щелочной. Сегодня она, мало того что она идет в сторону закисленности, плюс к этому у нас еще куча стрессов появилась, которые тоже закисливают наш организм. Что случается с человеком, который вдруг понервничал? Ему что говорят? Дышите, дышите, дышите. Надо восстановить. Кислотно-щелочное равновесие в крови при помощи воздуха, чтобы кислород попал в, э, в кровь. Добавить воды, щелочной воды. Выпейте стакан воды, просто выпейте стакан воды, дают, если человек понервничал, дает стакан воды. То же самое надо сделать, если мы покушали вот это. Надо выпить щелочной воды, надо дышать, надо бегать, но мы этого, к сожалению, не делаем. Почему? Ну, первая причина, потому что мы об этом не знаем. Вот, и еще о чем мы не знаем, что наш организм, почему мы не умираем, выпив стакан колы, человеческий организм имеет способность к самовосстановлению, он очень умный. У нас в голове вот здесь есть такая э, программа, которая будет нас восстанавливать, даже если мы будем все делать наоборот. Да, вы знаете, да, есть люди, ну, они не просто вот закисляют свой организм, они просто выходят... Ну, на ринг, да, бьют друг друга по лицу, и один человек падает без сознания. И казалось, вот он уже ничего не понимает, но это не так. Мозг продолжает работать, у этого человека продолжает работать желудок, переваривает ту пищу, которую он съел до этого. Из этой пищи брать питательные вещества, печень их передает в кровь, кровь начинает их по организму разносить, и эта вся работа, этот процесс продолжается регулярно. Он стоит без сознания, он может не понимать ничего, но организм продолжает работать. И мозг где-то какая-то часть мозга помогает этому организму работать дальше. Поэтому сознание у нас может отключиться, а организм все равно будет работать и все равно будет восстанавливаться. Как восстанавливается организм? Он из этой зоны постоянно нас переводит вот в эту зону, из зоны смерти в зону жизни. При помощи чего? При помощи щелочных минералов. Кто помнит? Это кальций, калий, магний, натрий. А откуда организму брать это? Естественно, из той пищи, которую мы идем, из воды, если в этой воде есть минералы. К сожалению, мы сегодня не можем пить воду, которую раньше пили из колодцев, там, где были эти минералы. Почему? Потому что она в колодцах такая грязная, что мы вынуждены ее очищать. А когда мы очищаем ее от грязных примесей, она очищается и от тех минералов щелочных, которые нам необходимы. И как только мы начинаем это делать в процессе, мы один раз попили этой воды, ничего страшного не будет. То же самое, если мы выпилим один раз колу. Но если мы это регулярно делаем, то организм начинает брать у нас в долг. Ну, например, кальций он берет из костей. Да? Но не сразу из костей, из костей он берет потом. Сначала он берет из менее важных частей нашего тела. Такие как ногти, волосы. Если вы, женщины, особенно когда видят, что волосы начинают сечься, это первая причина, что кальция не хватает. Магний, ну если начинают ножки болеть, начинает тело ныть, начинают крутить ноги, у нас не хватает магния, потому что из магния состоит мышечная ткань, и организм будет всегда находить это, чтобы вот сюда переводить нас, ощелачивать. Нашу кровь. Почему? Потому что если она упадет до 7,1, мы умрем. И организм это знает. Не только врачи это знают. Наш организм это знает. Каждый день он берет у нас в долг кальций, калий, магний, натрий. И он ждет, когда же мы начнем его отдавать. А начнем мы его отдавать, когда мы начнем давать организму достаточно воздуха. То есть выходить... В пихтовый лес, да, подышать. Вот там очень много насыщенного кислорода воздуха. Будем пить воду с минералами, которые будут нами усваиваться. Не ту, которая продается в магазине вода. Я в конце расскажу, где мы берем воду, чтобы там были минералы, а ту, в которой будут минералы, которые будут нами усваиваться. В магазине, в продается вода, она, к сожалению, не усваивается, потому что там минералы в неорганической форме. Их для сертификации должны туда добавлять, чтобы мы видели, что мы покупаем воду, которая нам необходима. Но они бесполезны нам. Потому что мы их не так легко теряем, но мы практически их не усваиваем. Хотя на бутылках написано, что там есть эти минералы. Как так? А вот так. И в принципе, опять же, все врачи об этом знают. Все врачи знают об этом. Что если мы выйдем на вот эту вот, то 99% болезней у нас не будет. Все врачи знают об этом. Ну, если, конечно, они получили диплом не на базаре купили, а обучались этому, все знают. Вы скажете, почему же они нам в этом не говорят? Да не их обязанность нам об этом говорить. Это наша обязанность знать об этом и учить наших детей этому. Наша, ничья больше. И встает резонный вопрос, откуда же нам брать эти знания, если у медиков их не возьмешь. Кстати, я поставлю здесь вот почему у медиков, не у всех медиков, можно получить эти знания. Ссылку здесь поставлю на фильм, который я недавно посмотрел. Называется он ⁇ Медицина, взгляд изнутри ⁇ Там врач-кардиолог разговаривает, куда идет наша медицина. Она сегодня из той функции, которая ради которой была создана, чтобы нас э, исцелять, перешла в функцию в другую совершенно. Она сама себя защищает и объясняет нам, что, почему мы умираем, почему мы болеем. И это единственная функция, которая сегодня, общая медицина, во, всей, э, во всем мире идет. И э, он рассказывает, почему это происходит. Вот. И если вы когда то посмотрите, вы тоже будете знать, что там не надо искать э, вопросы, ответы на эти вопросы. Их нужно искать у тех медиков, которые сегодня уходят от этой медицины, от, общего его, от общей тенденции медицины, которая она сегодня идет. Вот. И я беру эти знания именно там. Я не беру у людей, которые в интернете рассказывают о том, вот, потому что я не единственный, кто рассказывает о кислотно-щелочном балансе. Большинство людей рассказывают, что при помощи дыхания можно кислотно-селочной баланс восстановить. Это правда, но это часть правды. Это примерно как научиться ходить на одной ноге. Вот я недавно рассказывал, разговаривал с человеком, он занимается дыханием. Я говорю, а вода? Он говорит, вода важна, конечно, но это можно не обращать внимания. Да. Представляете, вот человек родился с двумя ногами, одну подвязал и всю жизнь прыгает на одной ноге. Если хотите, то да, только при помощи дыхания восстанавливайте, но при помощи воды гораздо легче восстанавливать. Дышать вы все равно будете, и воду все равно будете пить. Дышать вы будете тем воздухом, который присутствует в том регионе, в котором вы живете. Можно конечно поехать в пихтовый лес, подышать, но зачастую вы этого делать не будете. Я живу в городе, я не могу это сделать. Позволить себе каждый день ездить в пихтовый лес полчаса гулять. А воду я пью каждый день, и она очень стала неправильной, поэтому я ее делаю правильной. Как сейчас покажу. Приготовить такую воду занимает меньше минуты. Вот коралл. Сейчас я покажу на ваших глазах, как я это делаю. Воду я набрал из-под крана, вернее из-под фильтра, у меня стоит фильтр. Чистая вода. Можно взять дистиллированную воду. Чем чище исходная вода, тем лучше. Добавляю туда один коралл. Бросил пакетик. И для ощелачивания я добавляю туда... Одну капсулу редоксинец. Можно ее просто высыпать в стакан и выпить с утра. Это тоже вариант. Или сделать то, что делаю я сейчас. Одну капсулу высыпаю прямо в бутылку. И вот моя вода готова. Мне не надо бегать в магазин за новой бутылкой. Мне не надо бегать, таскать эти бутылки потом опять сдавать. Я приготовил уже воду, через минуту ее можно пить. Это щелочная вода. И вот это, то, что я сказал, пол чайной ложки на стакан воды утром выпил и вечером перед сном. Это дает возможность мне в течение дня, ну, норма воды вы знаете, 30 мл на килограмм веса, поддерживать кислотно-щелочной баланс при помощи вот этого 7,4-7,5. И не болеть теми болезнями, которыми сегодня болеют большинство людей, от которых люди умирают. Как видите, сложного, ничего здесь нету. И узнать об этом, как я и говорил, откуда мы можем узнать? Ну, самый простой вариант – взять и попробовать. Попейте месяц, два, три такую воду, и вы увидите результат. Есть еще вариант – пойти к врачу, взять анализ до этого и взять после этого. И вы посмотрите, какие результаты получают люди, которые пьют такую воду на себе. Потому ну, что другой, других вариантов Слушать можно об этом до бесконечности Но когда вы это проверите на своем организме сами То у вас никаких сомнений По этому поводу не останется Потому что результаты анализов Вам покажут лучше всего Что это вам даст Что собственно я и предлагаю Как это заказать воду И где ее найти Я вам покажу Итак, как найти коралл Где его брать Я покажу вам как его заказывать на вот этой странице. Называется она «Здоровье не купишь». Заходим в продукты. Здесь есть продукты. Вот здесь есть коралл. Он у меня... Цена здесь 16,20, потому что это я живу в Германии, и это в евро цены. Можно посмотреть в России цены. Вот здесь вот есть выбрать страну. В России, например. В России это будет стоить... Коралл будет стоить... 900 рублей О, кстати, у нас есть тут Я заказывал коралл раньше в коралловом клубе Сейчас посмотрим, сколько сейчас в коралловом клубе стоит Уже давно сюда не заходил Россия О, коралл Нажимаем на коралл И смотрим, сколько стоит Вот, коралловом клубе стоит 1522 евро Ну вот, можете выбирать, какой вам лучше подходит Здесь он стоит 900 Ой, 1522 рубля здесь стоят, здесь стоит 900 рублей. Естественно, если вы спросите, почему у вас дороже, они вам объяснят, что он лучше. Но самый простой способ выбрать, берите, закажите себе 1522 рубля или закажите один месяц попейте. Один месяц попейте за 900 рублей, и тогда ваш выбор будет более разумным, чем слушать того, кто говорит, какой лучше, какой хуже. Понятно, что люди, которые продают дороже, они не скажут, что у них просто дороже вот и точно так же в других компаниях Коралловый клуб не единственная компания в которой есть сегодня Коралл потому что сегодня очень много компаний которые взяли на вооружение что Коралл очень хорошо ощелачивает воду и делает ее биологически доступной это щелочная среда, это не единственное что делает Коралл вот понятно как заказать чем еще хорош этот сайт здесь есть контакты в любой стране, куда бы вы, вот контакты, консультантов, с которыми можно связаться. Они практически почти всегда на связи. Германия, вот, Казахстан, в Украине, очень красивые девочки. И самое главное, очень компетентные, в России, в Германии. Можно, можно всегда связаться вот здесь, вот, видите, здесь задать вопрос, можно нажать, нажать и нажать. Написать, задать вопрос, и вам кто-то ответит. Ну или в любом случае здесь есть контакты. Вот На Facebook можно зайти, если у вас есть Instagram. Вот. В общем, номера телефонов, то есть по WhatsApp, по Viber, по Telegram сможете со всеми с ними связаться. Очень мало есть сайтов, где вы можете конкретно поговорить непосредственно с человеком напрямую и задать ему вопросы. То есть, заходим в продукцию. Здесь Корал. Вот здесь вот есть э, Sea Energy, то, что я показывал. Один пол чайной ложки на стакан воды утром, и как будто вы прошли по пихтовому лесу и подышали, полчаса пробежку сделали. Это придает энергию, это чистит кровь, это чистит печень. И Redox Rins, если вы зайдете сюда, во-первых, здесь есть фильм э, с экспериментом, который проводили люди Redox Rins, показывали, как закисляет организм если пить э, ну, другие антиоксиданты, там еще один антиоксидант проверялся, если пить Redox Rins. то есть, вот то, что я добавлял в воду или можно на стакан воды утром тоже развести и выпить и еще тут программы Нет, да, программы это тоже интересно если вы захотите какую-то программу составить, там тоже есть фильм как это делается, вот и, ну, собственно, как зак заказывать? Тут все очень просто. Добавляем в корзину. В корзине сегодня вот один продукт. Да? Оформление заказа. Можно зайти в корзину, посмотреть, что там есть. Оформление заказа. Дальше тут просто заполняете все. Подтвердить заказ. Заполнили все, написали все. И вам, с вами свяжется один из консультантов в вашей стране, который живет в вашей стране, и он подскажет, где этот коралл взять, ну, скорее всего, это будет в вашем городе. Либо вы попадете на склад, сами возьмете, либо закажете, как в Германии, например, э, все пересылается в посылках. Вот этот вот сайт. Здоровья не купишь. Здесь все намного дешевле, чем на других сайтах вы сможете заказать. Ну и самое главное, всегда есть возможность связаться напрямую с консультантами. Вот они здесь. Ну и насколько важно это было для вас, я думаю, вы сами определите, поставите лайк, если посчитаете это важным, поделитесь со своими друзьями, подпишитесь на канал, возможно, и на этом канале вы будете получать именно ту информацию, которая я считаю, что действительно будет важна для того, чтобы восстановить здоровье, поддерживать нас, наших детей и передавать им знания, потому что никто им, кроме нас, этих знаний не передаст. А для того, чтобы их передать, нужно их сначала получить. Чего я вам искренне желаю. Будьте здоровы и всего доброго. До свидания. С вами был Александр Волин.